Посла и меня, и тебя, и всех. Ведь именно она все это и устроила. Впрочем, после того, что случилось с Риком, кажется, я ее понимаю. Люди могут забыть, как твой дядя а. Он помог посадить Крикера, вывести людей из гара. Но каждый раз, когда я смотрю на него, я вспоминаю, как больно было. Да... Не надо судить финансов. Она сама сделала вас. Просто помни, кем она была и за что ты ее любил. Ты всегда найдешь слова. Это моя работа. Звони, если... Хорошо? Да, люблю тебя. с их реакторами. Наконец-то! Роксон остался без лаборатории и без Кригера. Мы надравим зад. Да, теперь можно от них отдохнуть. И хорошо. Не хочу больше возиться с реакторами. И Не говори, чувак. Но я рад, что у нас все получилось. И я... До следующего приключения? Которое начнется минут через пять. Так ведь? Команда! О, какая встреча! Я всем рассказываю, как ты спас Человека-паука. Человек-паук. Герой-падет. Ну что, Кот-паук, ты готов? Вы хорошо смотритесь. Идите и оба боритесь с преступностью. послушать бы о твоих приключениях надо бежать мой парень мне просто не поверит о и берегись волосяных клубков они весьма мерзкие spoon <laughs> Для охоты за сокровищами? Мы с папой так раньше играли. Она что-то спрятала? Надо это проверить. Интересно, что мама задумала? Надо идти. Заглянул в музей естественной истории. Я сто лет не был в музее. Последний раз, по-моему, спины... Раньше я любил эти подходы. Так ступень это было в других. естественной истории на открытке было написано мы смотрим на парк держа мир на плечах храня следующий ключ прошедшим тебя человек-паук напротив входа в центральный парк есть статуя парней с шаром на плечах наверное это про них Тут еще одна открытка Это про Empire стейт Building. С вершины имперского штата глядят слепые глаза. Здесь прикреплена флешка. Привет, здоровяк. С днем рождения. Господи. Папа. Охота за сокровищами — отличный способ отметить 16 лет. Тур по воспоминаниям. Помнишь, в одно лето вы с Финной заставляли меня водить вас в музей каждые выходные? Знаешь... Я обожал эти походы. Я чувствовал себя виноватым за то, что у тебя нет братьев и сестер. Сейчас у нас с твоим дядей все неплохо. Но без него я не дожил бы до 18. -ти. И когда я вижу вас... Нет, я не так сливаю. Ведь у тебя есть сестра. А С Финой, а с У тебя всегда будет судьба. Люблю тебя, здоровья. Увидимся на следующей подсказке. Как давно слышал, не слышал его голоса. Я надеюсь, он оставил еще какие-нибудь послания. Эй, Соня, ты нашел мою записку? Ага. Я нашел то место и вдруг услышал папу. Это все ты сделала? Только подготовил. Твой папа сочинил все в прошлом году. Я знаю, тебе не просто дает это место. Подумала, это тебе поможет. Поможет. Спасибо, мам. Пожалуйста. Не помни, я рядом, Майлз. Ты всегда можешь со мной поговорить. Люблю тебя. Я тебя люблю. Привет. Я тут разгребаю... Боже, завалы после своего недолго отсутствия. Никакого покоя для пауков. Ага. Кстати, об этом. Не бойся, я вовсе не собираюсь тебя постоянно пастить. Я тебе доверяю. К тому же у меня есть кое-какие другие дела. В смысле? Могу помочь? Хочу найти работу. Что-то более постоянное, чем в Бьюгле. Хотя там было здорово. Ты не думал преподавать? У тебя получается. Да, пожалуй, нет. Нет. Наверное, я подумаю. До связи. Empire State Building. Проверим подсказку. С вершины имперского штата глядят слепые глаза. Наверное, это про на смотровой площадке. Человек-паук! Что?! О! Музей современного искусства в Гринвиче. Помню это место. Ищи древнее среди современного. Не забудь поднять глаза. Хм. Empire стейт билдинг Я с этого ждал. <смех> Никогда не соглашайся пасти целый автобус леток. Мы три часа добирались до места, а когда добрались, то появился Паучья Башка лично, дрался со стервятником. Едва мы вышли из лифта, пришлось повернуть назад и эвакуироваться. Но вот что мне запомнилось. Это И сказал, пап, для кукол мне нужна наша помощь, ты прирожденный герой Марк. Никогда не теряю свой боевой дух. Увидимся на следующем подсказке. Прирожденный герой. По-моему, быть героем я научился у папы. Мне его не хватает, особенно сейчас. современного искусства. Ищи древнее среди современного. Не забудь поднять глаза. Горай паук! Я Читалось ли в Этот уфор взял подлинная трава. Кто бы сомневался? Большие компании о деньгах думают, они об этом. Эй, а ведь на балконе, выходящем к реке, у них была окаменелость. Взгляну. Вот так подумаешь, Что люди... Странно видеть, как ты, ты стоишь. Натушку про тебя ага. с моим именем на руке. И давно О. на тебе мечтает? Есть деловое предложение. Еще подсказка. Бл. Кажется, я иду к Сиау Диби. Где правят деньги, там ты найдешь музыку, висящую среди огней. с Финой пришлось чуть ли не селком тащить в музей современного искусства. Зачем нам эти картины спят Но мы с мамой знали. Что мы должны показать вам, что на мир можно смотреть по-разному. Иногда совсем по-разному. Когда я увидел, как вы смотрите, выкинувшие от восторга перед тем символическим портретом Анджелы дэвис стало ясно, вы поняли. Оранжевое, золотое. Вряд ли вы раньше думали, что мир может быть и вы можете выглядеть так, благородный. благородно. И молодец, что зашел так далеко. Посмотрим, как справишься дальше. Мы с Финой вспоминали ту поездку не один месяц. Да, мама с папой умели вдохновлять. Роксон-плаза закрыта, а Саймон Криггер сел в тюрьму. Ха -ха! Ах да, кстати, я сдала тест на гражданство и блестящее! Но я все равно люблю Китай и скучаю. К другим новостям. В качестве пиар-кода руководство Роксона опубликовало всю переписку Криггера и всякие другие вкусняшки. Да, я изучаю документы и жду, когда 3J начнет публично извиняться в эфире. Здесь будут выходить заранее записанные выпуски. Ждите свежих материалов через пару недель. И не забывайте петь домашним растениям, когда их поливаете. Да. Они оценят. Да. Ну я все, до, бить встречи. Бить. до встречи. До встречи. Начнем охоту. Где-то среди огней. Может, между лампами и динамикой? Дорога, да, да. Ага, есть. Отстай бесом там притаился монстр вкусной еды. Дядей половину молодости провели все улыбки. Все музыканты, которых мы обожали, играли на этой тесной сцене. Аарон даже сам как-то выступил. И неплохо, кстати. Когда он наконец рассказал мне о своей подработке, он сделал это именно там. Хотел смягчить удар. Но я возненавидел это место. Вот никогда я не брал тебя туда. Теперь жалею. Ты бы его победил, как и я. Давай так. Вы шел себе по вкусу. Любое. Я плачу. Мы сходим туда, и твой старик покажет тебе, как раньше зажигал. Ну следующий Майлз. Папа хотел сводить меня сюда. Теперь мне надо немного прийти. Грабит грузовик мира. Побстер бил. Папа не его обожал. Под сталь бессендом притаится монстр вкусной еды. Знакомое место. Арт-спейс в верхнем эсцайде. арт ни одна буква не проникнет в этот замок, не остановившись у ворот. Хо, хо хо Лобстер бил. Это ж мой дом, родной. Всегда напоминал мне бабушкину южный путь. Я сводил туда маму на первое свидание. Почти на все другие свидания тоже. Даже когда она была перед садовой. Её еще складки начались прямо перед веселкой. Я всё привет по-каджунски. Потом она уже не так отлюбилась. не знаю, сынок. Что знаешь, что я её сейчас поздно Закажу туда зажаренные бабочки. Так мама, знала, что он сюда ходит. Пусть у него будет свой свет. Они были хорошие. Слушатели, вы все знаете, что мои принципы – правда, беспристрастность и факты. Я довольно критично относился к этому новому Человеку-пауку после аварии на Брейтвейтском мосту. И был прав! Паренек тогда наворотил таких дел, что прежний паук от стыда стал бы краснее, чем его костюм. Классический. Нет, это новое уродство. Но теперь я вынужден признать. Люди сплотились вокруг этого паренька. Они считают его героем. Говорят, что когда нестабильный источник энергии чуть не уничтожил весь Гарлим, молодой Человек-паук вмешался и спас немало жизней. Вернее, это его сторонники хотят нас в этом убедить. На самом деле, ничего этого бы не произошло, не напяли он на себя этот костюм, и не начни летать туда-сюда, творя бездумные акты насилия! Герой! Скорее уж! Геморрой! Чаред, а! вырубай телефоны! Хочу услышать тех, кто со мной согласен! Чаред, я сказал, вырубай телефоны! Что значит уже? Видимо, неполадки на линии. Простите, у нас технические проблемы. Не переключайтесь! Вот и арт -спейс. Так, ни одна буква не проникнет в этот замок, не остановившись у ворот. Надо проверить ворота возле здания. Я решил, что... Еще подсказка. Класс! Кажется, я Ох уж это Парк Сиджи Уокер. Я знаю, где это в Гарлеме. Под кольцом, где ты учился летать. Закончится этот путь. Не ожидал я, что все так быстро закончится. Выпуск из средней школы. Вы с Финой, как увидели здание Artspace, шутили, что это прямо как коронация. Мы с мамой так гордились. Наш сын и наша почти дочь выпускаются, и они лучшие в классе. Я знаю, вам было грустно обоим, что вы прошли в разные школы знаешь, дружба, которая началась в юности, она настоящая. Она длительно. Вы с финой еще пересечетесь. Может, через несколько лет, а может, десятилетие. Осталось последнее. ты в нетерпении. Мы с Финой снова нашли друг друга. Ну, не в том смысле, в каком думал папа. Вот она. Парк Си Джи Уокер! Под кольцом, где ты учился летать, закончится этот путь. Кажется, это последний. А, Столько воспоминаний. Вот и конец. Парк Си Джей Уопер. Помнишь, как мы летом играли тут в баскетбол? Твой дядя тогда научил вас подбегать с мячом к кольцу, а я учил правильно забрасывать его сверху. Даже не рассчитывай, что я забуду ваш скин и слэм-данк. Это место напоминает мне вот о чем. Как бы ни мотала нас жизнь, главное – это те, кого ты любишь. Ты, мама, Фина, Ганки, даже твой дядя. Держи дорогих тебе людей поближе к сердцу и не ошибешься. С днем рождения, здоровяк! Вся моя храбрость ради тебя. Я был готов привет Майлз как дела эй мам я только что закончил охоту за сокровищами спасибо что ты ее устроила мне даже показалось что он он вернулся он всегда с нами сын я люблю тебя и я тебя мам Я напишу музыку и звуковых эффектов добавлю. Сначала мы сами проектируем паучий костюм. Теперь создаем успешные мобильные игры. Нас не остановить! Я не сомневался. Я пока занят всякими паучьими делами. Но когда вернусь домой, составлю список задач и начну искать нужные эффекты. О, и посмотрю на очки. Да! Фу. Чувствуешь? Это мой кулак бьет по-твоему на расстоянии. Пока, чувак!